Добрый день! Я приветствую всех на канале 18соток и сегодня я хочу рассказать вам об агротехнике выращивания сверхострых сортов перца о удобрениях, когда и какие удобрения следует применять и в конце я покажу вам, что бывает с перцем, который попал на открытое солнышко чем же кормить наши перцы если мы их выращиваем в горшках либо выращиваем в открытом грунте рассады я выращиваю не подкармливая, первые подкормки я вношу только когда пересаживаю перец либо в горшки, либо в открытый грунт. Это у меня идут первые подкормки, так как я рассаду выращиваю в почве с добавлением гумуса. Эта почва очень и очень питательная и для формировки полноценного куста всех питательных веществ вполне хватает. Первые подкормочки я жиру, явно начинаю только после того, как пересаживаю растения уже непосредственно в открытый грунт, либо пересаживаю в большие горшки уже для дальнейшего ихнего роста, как бы на постоянное место жительства. Итак, давайте сейчас разберем, разберем с вами два вида удобрений. Это будут у нас минеральные удобрения и органические. Давайте наверное, сначала начнем с минеральных удобрений, с комплексных минеральных удобрений. Я расскажу вам, какие удобрения, для чего подходят. Итак, первую подкормку мы будем проводить с вами через 15 дней после того, как мы пересадили с вами растения в горшки, либо высадили их в открытый грунт. Проходит 15 дней, растения наши адаптировались, и мы должны будем нести... Подкормки. Первую подкормочку мы будем проводить комплексными минеральными удобрениями с формулой 13-40-13. 13 это азот, 40 это фосфор и 13 калий. Эта подкормочка подходит для растений, которые будут высажены в открытый грунт, перцы. Если же вы хотите подкормить перцы, которые растут у вас в горшках, эта формула не подойдет. Нам понадобится формула 6,24,12. 6 азота, 24 фосфора и 12 калия. Персы, которые находятся в горшках, для них, конечно, желательно поменьше азота. Почему? Потому что растения очень быстро начинают свой рост, очень большое количество будет на них пасынков, листья будут как лопухи, растение начнет вытягиваться, и в конце концов... Это уже будет не растение, это уже будет, не знаю, лиана. Так вы в этом году и не дождетесь от нее плодов. Так что надо азота применять как можно меньше. Вторую подкормочку мы будем с вами проводить в начале цветения. Когда наши перчики начнут выбрасывать цветоносы, мы будем применять удобрения для открытого грунта. Это будет 15, 5, 30. 15 азота. 5 Это у нас будет фосфор И 30 калия В этом удобрении Больше всего здесь у нас калия Калия отвечает за цветы За цветение И за плодоношение В первом у нас было Больше всего фосфора Фосфор это стимулятор корне Корнеобразования Увеличение корневой системы И третий Третью подкормочку мы будем носить уже когда наши растения начнут плодоносить. Здесь формула у нас идет 3, 3.11.38. Эта формула подходит как для горшочных культур, так и для горшочных э -э, этих самых перцев, так и для открытого грунта. Давайте еще раз повторю, какие удобрения, когда применять. Итак, первая подкормочка 13. 40, 13. Это подходит для всех растений, которые растут в открытом грунте. И для горшочных 6, 24, 12. Первый 13, 40, 13, чем подходит для э, перца, который выращивается в горшках и которому уже более двух лет. Так как вкус уже сформировался, он жаровать не будет. Так что первая формула подходит для растений, которым больше двух лет. Вторая подкормочка 15, 5, 30. Это для открытого грунта. И для горшочных 5, 10, 25. И третья подкормочка, 3, 11, Это все комплексные удобрения. Если у вас нет возможности купить комплексные минеральные удобрения, вы можете их составить сами. Для этого нам понадобятся азотные, фосфорные калийные удобрения. Среди азотных мы будем возьмем с вами это мочевина, карбамид, суперфосфат, э, Обыкновенный. Ну и возьмем сульфат калия. Это калийное удобрение. Так, как же нам составить с вами удобрение, чтобы наши растения в открытом грунте росли хорошо и хорошо подоносили? Ну и для начала, для первой подкормки, это подкормка через 15 дней после высадки, мы будем с вами применять на 10 литров воды, надо взять 2 чайные ложки Карбамида, это мочевина, и 2 чайные ложки суперфосфата. Суперфосфат, это где-то получится 10 грамм суперфосфата. И этот раствор носить по одному литру под куст. Вторую подкормку мы можем сделать 1 чайная ложка сульфата калия, 1 чайная ложка карбамида и 2 столовые ложки суперфосфата, это 4, 34 грамма суперфосфата. Тоже по одному литру под куст. Ну и третью подкормочку мы можем внести. Это две чайные ложки суперфосфата. И э, две чайных ложки сульфатокалия. Тоже по одному литру под куст. Ну, лучше, конечно, все эти удобрения носить раздельно. Почему? Потому что, к примеру, калия он не любит, когда его смешивает с суперфосфатом. Проходит химическая реакция, все это дело разлагается на химические составляющие и как бы в пользу от этого не будет. Лучше все вносить в раздельно. Самое первое, что вносится в почву, это вносится калий. Сульфат калия. Сульфат калия. Как же его вносить? Первая подкормочка. Берем на первую подкормку 20 грамм калия, сульфата калия. Разводим в 10 литрах воды и по пол-литра проливаем под каждый куст. Через 3 или 4 дня мы должны пролить с вами мочевиной. Берется 2 чайные ложки мочевины, разводится в 10 литрах воды и опять же под куст по пол-литра вливаем. И опять же через 4 или 3 дня делаем третью подкормку. Это уже будет у нас фосфорное удобрение. 20 ложек суперфосфата обычного. Мы заливаем с вами, засыпаем в 3-литровую банку и заливаем тремя литрами кипятка. Вот такой вот раствор у нас остается в течение двух или трех дней. Потом берем 150 миллилитров маточного раствора и разводим в 10 литрах воды. И по пол-литра, опять же, под каждый кустик. Это мы с вами провели первую подкормку. Лучше эти все удобрения вносить раздельно. Сначала калийные, потом идут азотные и потом уже фосфорные удобрения. Вторую подкормку мы будем делать, когда начнется цветение. И опять же мы будем ее делать раздельно. Начало. Опять же калийный. Но ну, калийных на второй, во второй подкормке уже будет больше. Уже будет 35 грамм калийных, того самого сульфата калия на 10 литров воды. Почему? Потому что калий отвечает за цветение и плодоношение. Все остальное остается прежним. Фосфор и азот. И третью подкормку меняется только сульфат калия. Там мы уже вложим 40 грамм на 10 литров воды. Все остальное остается та, таким же, как, как и прежде. Хотя мочевины можно положить, там, к примеру, одну чайную ложку на 10 литров воды. Как бы мочевина, нам уже не нужна. Это можно сказать во второй, во втором, э, во второй подкормке мочевины можно положить меньше. И положить в третьей подкормки мочевина, опять же, 1 чайную ложку на 10 литров воды. Какие же минеральные или органические удобрения относятся к азоту, фосфору, калию? Ну, к азотным относятся аммиак, аммиачная вода, карбамид, это та же самая мочевина. Селитра аммиачная, калийная селитра, натриевая селитра, кальцевая селитра. Это все относится к азотным, к фосфорным фосфорная мука, либо костная мука. Это как бы органические удобрения. И уже простой суперфосфат, либо двойной суперфосфат. Это же относится к минеральным удобрениям. Ну и калийные удобрения. Это у нас свильвенит, это калийная соль, сульфат калия, калия карбонат, древесная зола, либо торфаная зола. Ну, в основном я использую древесную золу, делаю вытачку с древесной золы. Также можно использовать фосфорными удобрениями это костная мука. Как бы На рынке ее можно купить, продается для корма животных, так что с этим, мне кажется, проблем не будет. Итак, какие же органические удобрения можно применять для выращивания перца, как в открытом грунте, так и в горшках на подоконнике, на лоджиях. Самое основное это плодородие почвы. Так как я выращиваю гумусных червей, у меня гумусов в избытке. В каждую лунку я ложу по пригорщине гумуса и перегноя. Все это перемешиваю, добавляю туда золы для начала роста и нормальной вегетации растения вплоть до уже такого вот растения. Вот посмотрите. Видите, у него вот уже цветы цветоносы вон в развилке появились у нас появился коронный цветочек его надо обязательно удалить. обязательно главное не жадничать это надо обязательно убрать почему потому что прекратится формировка крест развилочки это самое основное что нам нужно развилка вот смотрите я убрал теперь вот эти вот цветочки которые по краям они начнут потихонечку-потихонечку нарастать. Их будет все больше и больше здесь. И крестовина, соответственно, развилка, соответственно, станет больше, так как это растение высокорослое, довольно-таки. Вот видите пасынки, это все надо обязательно удалять. Растение нормально сформируется. Вот в эту почву я ничего не вношу. Почему? Потому что здесь очень-очень много гумуса. Также вместо калийных удобрений можно делать вытяжку с золы. Это заливается, я беру 2 литра залы, Потом эти 2 литра заливаю 6 литрами кипятка. Ее даже можно прокипятить. Ну, там очень много всевозможных рецептов, так что можете выбрать. Ну, я делаю так. Потом в течение 2 литров дней она мне наставится. Беру литровую баночку и развожу на 20 литров воды. Литр на 20 литров. Ну, уже, если правильно сказать пол литра на 10 литров воды и поливаю растение это когда они начинает уже зацветать а так гумус делает свои дела сейчас очень много всевозможных я не знаю на рынке просто нереально биопрепаратов биоподкормок и, так что вы можете посмотреть выбрать что-то для себя но самое самое главное ни в коем случае в этих препаратах не должно быть большого количества азота. Эти перцы очень прожорливые. И вместо того, чтобы сделать им хорошо, им сделаете плохо, иначе жаровать, ну, и как бы придется это все растение обрезать. Только потому, что хочется, чтобы оно быстрее выросло. И еще что хочу вам показать. Вот смотрите, они у меня, эти перчики, стоят под деревом, но вот все равно изредка бывает попадает солнышко. Видите, что получается, когда попадает солнышко? Листочек побелел. Ну, как бы эти нижние листья не нужны, сейчас появится развилка, все эти нижние листья придется удалить. Ну, смотря какая развилка и сколько на ней будет листьев. Если на ней будет очень мало листьев, соответственно, нижние, нижнюю часть листьев какую-то мы оставим. Вот видите, тоже ожой, смотрите какие. Это все, Почему? потому что бывает 10-15 минут, солнышко, и растение довольно сильно страдает от этого. Самое главное, не перекармливать. Лучше не докормить растение, чем перекормить. Если вы подкармлите свои растения птичьим пометом, следует помнить, что в нем очень, очень нереальное большое количество азота. С такими э, подкормками нужно быть очень-очень осторожным. Вот так я готовлю боковую смесь. Такие ведра у меня 20-литровые. Я набираю пол ведра растительности, как сухой растительности, так и зеленой травы. Здесь у меня и крапива, и одуванчики. Все. На каждое такое ведро я добавляю по чайной ложке, ложке умата калия. В каждое ведро. По чайной ложке Фитоспорина М. Он способствует быстрому разложению растительности. Идет довольно быстрый процесс ферментации брожения. И также сюда добавляется вытяжка гумуса. Я выращиваю червей. И вот настаю гумус и добавляю. Это просто шикарное. Сам мне кажется, самое лучшее удобрение для перцев. Вот так вот оно выглядит у меня в ведрах. Запах, конечно, стоит. Невероятный. Вот такого вот настоя. Я беру литр, литровую банку на 10 литров воды. Наставится у меня где-то в пределах 4-5 дней. Ну, уже как начинает сильно хорошо бродить. Тогда я начинаю уже ее использовать. Сегодня 10 июня. Вот. Один из сортов Хабанера. Он уже плодоносит, цветет вовсю. Там тоже кустики. Эта рассада была высажена ровно месяц назад, 10 мая. Если вы будете придерживаться агротехники выращивания, ровно через месяц ваши растения начнут цвести и плодоносить. Так, что для этого нужно? Первое правило, нужно приучить вашу рассаду к холоду, к засухе и к яркому солнцу. Так как вы выращивали их в квартире, потом вывозите в открытый грунт. Многие задают мне вопросы. Вывез. Высадил, два-три дня, все загорело. Что делать? Не стоит сразу выбрасывать рассаду это вырывать. Я сейчас вам чуть попозже покажу. У меня есть такая рассада. Оставил ее, уехал домой. Ведь сильный ветер был, сетку скинула, соответственно, все погорело. И вам покажу, что с этой рассадой происходит через время. Для начала вам нужно будет приучить рассаду засухи. Это вы самое-самое детство ее, самых маленьких. Как только они взошли, надо обязательно его подсушивать. Второе. Как рассада уже, появились два настоящих листочка, вы ее пикировали, пересадили в большие им надо выносить на холод. Выносим на час, потом на два, на три, на четыре и так соответственно до 12- 14 часов чтобы она была у вас на холоде точно так же мы выносим на солнышко вынесли на полчаса на час на два на три и так до тех пор пока наше растение полностью не адаптируется к солнцу и обязательно надо применять вот такую вот затеняющую сетку эта сетка способствует притянению растения температура если к примеру вне сетки, где-то 30 градусов, то под сеткой будет где-то 20, 27 градусов. Растение надо обязательно мультировать, чтобы удерживалась влага. Хотя под сеткой влага удерживается на 3, на, бывает на 4 дня дольше, чем, к примеру, вне сетки. В обычном открытом груде, открытыми солнечными лучами. Все это быстро высыхается, трескается земля. Но ну, здесь, соответственно, как вы видите, промульчировано. Так, теперь идемте, я вам покажу, что бывает с перцем, который попадает под прямые солнечные лучи, и что от него остается. Вот что случилось с Фуджалоки, Фуджалоки пич. неделю назад здесь торчали одни палки. Вот видите, сформировалась, сформировалась точка роста, Он куча всевозможных пасынков. Вот. Здесь была только одна верхушка, вот эти вот листочки, вот появились новые листики. Смотрите, сколько наросло. Так что, если у вас случилась такая беда, что все сгорело, листья посыпались, не спешите вырывать растения. Смотрите, сколько пасынка. Можно сформировать любое растение. Вот видите, здесь вот и внизу, смотрите, сколько же и крупный. Даже если вершок сильно пострадал, ну, хотя здесь нормальный, можно было срезать и сформировать нормальное растение. Теперь все вот эти вот пасыночки мы удаляем, так как точка роста у нас есть. Вот так вот. Они нам не нужны уже. Здесь тоже точка роста есть. Тоже будем удалять. Тоже это все-все-все удаляется. Небольшое солнышко. Так как у меня рассады очень-очень много. Я выращиваю в квартире. Закаливать всю рассаду нет у меня возможности. И вот произошла такая вот треедия. Ну, хорошо хоть только один сорт подгорел. Видите, как листья остались? Смотрите. Ну, вот на верхушке формируются новые. Вот это все, все даже удаляться Если, к примеру, у вас на вершке вообще ничего нет, можете оставить любые 2-3 пасынка какие сформируются самые лучшие оставите все остальные потом удалите вот смотрите видите, точка роста есть и уже сразу пошла и развилочка здесь вот которая торчала одна палка вообще ничего не было вот смотрите здесь у нас есть вот точка роста ну я ставлю два верхних еще пасынка на всякий случай Но это все все надо удалять удаляем это растение отстало на две недели в росте. Через две недели оно догонит все остальные. Вот И вот такой вот у нас получился комфуз. Все, оставляем. Через две недельки эти растения уже будут шикарными. Так что не спешите удалять. Если вы растения хоть как-то приучали к засухе, это растение довольно быстро адаптируется, набросает целую кучу пасынков. Так что, таким способом можно спасти такие растения. На этом я заканчиваю. Может быть, я что-то забыл сказать. Обязательно пишите в комментариях. Я отвечу на все вопросы. Дам какую-то консультацию, если кому-то нужно будет. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Всем пока! И больших вам урожаев!